Планета трудностей и ограничений, зловредник, который приносит несчастье. Именно такие ассоциации, как правило, вызывают Сатурн у новичков в астрологии. Но на деле и со мной согласятся солнечные козероги. Сатурн олицетворяет дисциплину, ответственность, трудолюбие и умение приходить к цели. В астрологии нет деления на хорошее и плохое, черное и белое. Сатурн натальной карте показывает, в какой сфере жизни нам нужно ставить перед собой цели, проявлять дисциплину и ценить свое время. А вы знаете, в каком доме стоит Сатурн в вашей натальной карте?